всем привет зачастую многие автолюбители которые в летнее время используют стеклоомыватели обычную воду сталкиваются с таким недугом как забивание форсунок омывателя то есть вот этих вот распылителей как правило обычная чистка иголочкой или каким-то тросиком не приводит к желаемому результату и форсунки начинают опять бы быстро забиваться происходит это по двум причинам сами распылители этих форсунок выполнены из металла и использование воды вызывает естественно их коррозию они попросту начинают ржеветь. второе это какая бы вода ни была чистая все равно в ней присутствует какой-то мусор и в совокупности Весь этот мусор набивается в форсунки, и то, что мы там поковыряли иголкой, как такового результата не приносит. Все, что мы там наковыряли, вновь образует пробку, и они забиваются. Такого метода чистки, который я сейчас покажу, хватает на один сезон. Но, согласитесь, это гораздо больше, чем чистить эти форсунки каждую неделю или месяц. Конечно, можно использовать... Итак, для этого нам понадобится обычный крот шприц и какая-нибудь подходящая трубка которую можно будет одеть на шприц и на форсунку для начала мы классическим методом чистим пытаемся чистить форсунки пробиваем их чтобы щелочи которая содержится в кроте была возможность попасть и полностью заполнить форсунку как правило сам металл щелочь не успевает повредить но хорошо справляется забившейся внутри мусором для начала мы все это дело расковыриваем и помещаем буквально на сутки в этот крот далее после того как уже форсунки отстояли сутки мы берем каждую форсунку одеваем на эту трубочку и начинаем промывку обязательно все делаем в резиновых перчатках иначе щелочь медленно но верно превратив нашу кожу в мыло. И вот таким способом начинаем промывать форсунку. И при промывании вам будет видно, как сколько мелкого мусора будет вымываться щелочью. После того как мы промоем таким образом каждую форсунку, мы то же самое делаем уже в обычной воде. И сушим ну вот уже без всяких затруднений щелочь вылетает из распылителей и та и другая форсунка у нас хорошо почистилась ну и на этом все спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайк пока